Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский и сегодня я расскажу о том, как создавать пользовательские виджеты с нуля. Под виджетами с нуля я подразумеваю виджеты, которые унаследованы от базового класса QWidget, а не от одного из уже реализованных библиотечных классов виджетов. Итак, у меня как всегда создано шаблонное приложение, на главной форме только один виджет, это горизонтальный слайдер, позже я объясню зачем он нужен. А мы переходим, собственно, к написанию класса виджета. Я создаю новый класс, назову его QImageWidget. Я хочу создать виджет, который отображал бы картинки. Причем картинки можно было бы загрузить прямо в рантайме. Да? Итак, и наследуемся от класса QWidget. Разместить файлы класса я хочу в отдельной папке. Для того, чтобы в дальнейшем использовать в других проектах, Итак, я указываю папку Custom Widgets, выбираю «Добавить в проект». Завершить. Итак, у нас файлы класса добавились в проект. И давайте перейдем к заголовочному файлу и определим, какие у нас будут члены класса. Для начала я подключу несколько классов, которые мы будем использовать. Во-первых, это класс Q map, который, собственно, и будет нас э, хранить картинку. И класс QMargins. Это класс отступов. Э, я хочу реализовать несколько параметров виджета. Для начала создадим соответствующие э, члены класса в секции Private. Итак, первый член класса будет... QPixMap, который будет, собственно, хранить картинку. Назову его Original Image. Далее член класса, который я назову no image, image Message. Это текст, который будет отображаться в случае, когда картинка не загружена в виджет. Uh, это margin, отступ, который мы uh, можем задавать извне. И также будет объект класса q-margins, uh, в котором, если это у нас одно число, то здесь у нас отдельные отступы uh, по всем сторонам, то есть слева, справа, сверху, снизу. Итак, назову его margins. И, э, наконец, объект типа hue-color, назову его background-color. Э, и это параметр будет отвечать за цвет заднего фона, на котором будет размещаться картинка. Итак, теперь давайте перейдем к сигналам. По-хорошему надо создавать сигнал для изменение каждого из параметров, но я создам только э, два сигнала, которые мы будем сейчас использовать. Первый сигнал э, PixMap PixMap Changed Который говорит о том, что э, была загружена новая картинка. И э, Margin changed. Который говорит о том, что было изменено значение отступа. Так, давайте сразу зададим значение по умолчанию этих э, объектов. Итак, no. По инициализируемых, да? э, Значение no image message по умолчанию будет no image. Цвет э, заднего фона, background-color, пусть, пусть будет белый. Margin-margin. Э, Отступ пусть будет 4 пикселя. Так, теперь давайте напишем э, публичные методы. Public. Секция Public. Опять же, здесь мы должны были бы э, написать все сетры и get для всех параметров, но я напишу только для двух. Э, Итак, во-первых, это setPixMap, qPixMap, pixmap. Так, это pix_map, pix_map пикс map getter и пишу inline реализацию uh, original image и то же самое для параметра margin set margin value uh, и Margin, return margin так создаю заготовки файла реализации для этих методов можно собственно сразу не писать uh. хорошо original image равно pix map и дальше испускаем сигнал meetpix map changed то говорит о том что изменилась картинка теперь с отступами во-первых, я хочу ограничить размер отступа. Если размер указывается меньше 2, то пусть он будет 2. Меньше 2 нельзя. И если значение больше 20, тогда value равно 20. Наконец мы проверяем, вообще изменилось ли значение отступа value не равно margin если оно не равно тогда мы заменяем margin на value и опять таки спускаем сигнал о том что э, изменился размер отступов margin changed и давайте сразу же напишем связи. Свяжем вот эти сигналы в конструкторе connect связываем сигнал нашего же объекта, signal margin changed связываем со слотом поскольку в данном случае мы к одному и тому же объекту связываем сигналы слоты одного объекта, не обязательно указывать вот этот третий параметр, можно сразу писать слот такой вот слот, который называется Repaint, то есть перерисовка. В случае, если мы изменили значение отступа, естественно, надо перерисовать э, виджет уже с новым отступом. Connect и похожая связь для сигнала PixMapChange. Опять же, связываем со слотом Repaint. Отлично. Теперь, собственно, нам нужно реализовать отрисовку нашего виджета. Для этого надо пере, э, переопределить виртуальный метод paintEvent, в котором, собственно, и происходит отрисовка виджета. Это, пожалуй, единственный метод, который необходимо, если мы хотим хоть что-то отобразить на нашем виджете, необходимо переопределить. А дальше мы видим здесь массу других виртуальных методов, которые можно переопределить. В основном это реакция на события нажатия мыши, или там, смены фокуса, или изм изменение размеров. Я переопределю еще один метод. MouseDoubleClickEvent. Обработка события двойного нажатия на кнопку мыши. Потому что я хочу именно на это событие завязаться. Так, мы создали уже заготовки здесь. Давайте связаны, пропишем события параметров аргумент э, метода, и здесь тоже event. Также нам необходимо подключить несколько, опять классов, Вверх, Q mouse, event. Объект события. события связанного с мышью. Это класс QPainter, очень важный класс. Это класс рисовальщик, на котором мы, собственно, будем отрисовывать наш виджет. И, наконец, QFileDialog, который я буду использовать для того, чтобы отобразить диалоговое окно выбора файла изображения. Итак, давайте перейдем Сейчас, сразу, побольше, чтобы повыше все было видно. Давайте э, реализуем метод PaintEvent. Для начала создаем объект класса QPainter. Painter. Painter. Здесь в качестве аргумента конструктора мы должны указать объект класса QPaintDevice, но, то есть некого устройства, на котором мы будем рисовать. И сам класс QWidget, он унаследован от QPaintDevice, поэтому мы указываем this. Теперь мы можем установить некоторые свойства рисовальщика в качестве, э, мы можем кисть там и так далее, да, э, шрифт, цвет. Э, но для начала я установлю свойства, э, которые, э, свойства самого э, рисовальщика. Cube painter Это параметр сглаживания. После чего я вызываю метод painter save. Для чего он используется? Он сохраняет настройки рисовальщика, которые были к этому моменту. И, например, если после этого я хочу нарисовать что-то там другим цветом, с какими-то другими настройками, я меняю настройки, рисую это. После чего вызываем метод restore, восстановить, и э, свойству э, и объекту QPainter возвращается свойство, вот, которые были вот на этот момент. Итак, что же я хочу нарисовать? Во-первых, я хочу установить э, цвет кисти, set brush. Здесь я могу в качестве параметра указать просто цвет. Цвет я буду брать из объекта background color после чего я хочу нарисовать прямоугольник я для этого использую метод draw и мы видим здесь массу всего нарисовать различные примитивы картинки текст и так далее но я хочу нарисовать прямоугольник draw rectangle rect, сокращенно Здесь я должен указать область этого прямоугольника. Я буду использовать область э, всего виджета через метод Rect. То есть я рисую э, прямоугольник цвета Background Color размер в, в весь виджет. После этого я вызываю метод restore, как я и говорил, восстановить. И теперь необходимо мне понять. Нужно ли отрисовывать картинку или нужно отрисовывать текст, что картинки нету. Для этого я обращаюсь к объекту originalImage. И через метод isnal понимаю, что, например, картинка не загружена. В этом случае я вызываю метод рисовальщика DrawText. Здесь в качестве параметра опять-таки область. Область у нас область всего виджета. Далее я хочу установить положение в этой области текста. Использую параметр align center. То есть текст будет располагаться в центре. И далее сам текст. Сам текст у нас в объекте no image message Теперь, что касается случая, когда картинка загружена. В этом случае давайте сначала определю область, в которой будет картинка отображаться. Назову объект переменную imageRect. Для начала мы используем область всего виджета и теперь вызываем метод. Painter, Draw, Pixmap. Для отрисовки картинки. Для этого я должен указать, опять же, область, которую рисовать. И сам объект. Original, Image. Отлично. В принципе, можно пробовать запускать. Давайте перейдем в э, конструктор главной формы. Подключим класс виджета. Custom widgets. Здесь я создаю объект image.widget. Image. Image, э, image New QIMAGE WIDGET. Родители пока не указываю, а подключаю, обращаюсь к компоновщику Виджетов и добавляю в него add widget. Добавляю наш э, объект класса QIMAGE WIDGET. Теперь давайте сразу подключим Connect горизонтальный слайдер сигнал value changed сигнал изменения положения слайдера подключу к объекту к слоту объекта image к слоту set Ай у меня он не слот, да? Да, set margin. Давайте сделаем его слотом. Public слот. Так, set margin. Отлично. Так, пробуем запустить. Да, отобразился у нас текст прямоугольник пока загрузить мы ничего не можем потому что необходимо э, написать реализацию для метода mouse double click event итак во-первых нам надо понять какая, какая кнопка собственно была нажата для этого обращаюсь к объекту event метод button и проверяю что если это была не левая кнопка, то тогда просто выходим. Иначе я хочу понять, э, узнать путь к файлу, который мы будем загружать изображение. Файл name. Для этого используем статический метод класса QFileDialog. Что называется getOpenFileName. Указываю здесь в качестве родителя. Теперь проверяю, был ли, собственно, выбран файл. Методом is empty. Если файл не был выбран, то есть путь пустой, тогда мы опять выходим. Иначе вызываем метод set. «pixMap» и передаем в него объект «pixMap» в конструкторе, указывая путь к файлу, «fileName». Давайте попробуем. Щелку действительно появилось окно для выбора файла. Выбираю, и мы видим, что картинка действительно отобразилась. Она даже масштабируется, однако без учета соотношения сторон. Ну, давайте попробуем исправить эту. Это недостаток. Для этого я предлагаю написать вспомогательный метод, который будет называться... Во-первых, он будет возвращать объект класса QRect, Во-вторых, он будет называться actual image-rect. Так. Переходим к реализации. И здесь для начала я создаю просто объект image-rect. И он будет изначально размером с виджет. И далее я хочу изменить его размер. Я обращаюсь к объекту и метод метод setSize. Основываться я буду на размере самого, самой картинки. Вызываю метод size, чтобы узнать его размер. И дальше метод scale масштабирования. Я должен указать, какому размеру я хочу масштабировать данную область я указываю size то есть размер самого виджета и дальше в качестве параметра я указываю keep aspect ratio то есть сохранить соотношение сторон отлично теперь у меня есть прямоугольная область нужного размера но находится она в левом верхнем углу. А мне хотелось бы, чтобы картинка была в центре. Для этого я использую метод set uh, move center, то есть переместить центр области и перемещаю его к области, к центру области всего виджета. Center. Отлично. Теперь можно возвращать imageRect. И теперь в методе paintEvent, вместо того, чтобы использовать область всего виджета, я использую э, область, которую мне возвращает метод actualImageRect. Давайте попробуем. Опять загружаю. О! И мы видим, что в данном случае у нас отношение сторон сохраняется. Теперь единственное, что осталось, это отступы. Как мы видим, отступов здесь вообще нету. И даже картинка залезает вот на этот прямоугольник то есть на границе прямоугольника, что не очень красиво. Теперь смотрите, если мы задаем отступ одним числом, то есть мы не говорим конкретные отступы сверху, снизу, слева, справа. Uh, и если они будут одинаковые, то, допустим, если у нас в один пиксель будет отступ, то мы uh, не заметим, никакого искажения здесь не будет. Если мы и по горизонтали, и по вертикали уберем uh, по одному пикселю. Однако, если мы уберем, например, по 20 пикселей, то uh, по uh, вертикали 20 пикселей занимает гораздо меньшую долю uh, высоты, чем uh, 20 пикселей uh, для, по горизонтали. Поэтому необходимо учитывать соотношение сторон и в при определении отступов. Итак, давайте напишем еще один метод, который я назову void update margins. И в нем во-первых, я определю Uh, соотношение сторон Ratio Ratio Double Original Image Height Делить на Original Image Width И теперь Пишу отдельные Отступы по горизонтали Margin. Это, собственно, параметр margin умноженный на рейтио. и margin, Просто марджи. Ну, э, здесь, конечно, у нас рейтио может иметь точность до double, да, поэтому а, размеры у нас не могут меняться меньше, чем на пиксель, то есть мы ограничены точностью в пиксель. Поэтому, в принципе, небольшие искажения могут быть, но не больше, чем в 1-2 пикселя, поэтому я не думаю, что они сыграют большую роль. Итак, мы обращаемся к объекту margins и устанавливаем у него параметры setbottom. H. Uh, margin. Margin. margin. Margins set top h margins margin давайте я подключу чтобы не заеделся у меня компьютер margins set left v margin e margins set right margins Отлично Теперь необходимо вызвать этот метод Во-первых, в методе set margin здесь update margins и во-вторых здесь update margins при загрузке новой картинки и наконец мы должны учесть вот эти отступы сделать это очень просто там где мы указываем размер картинки которую мы хотим отрисовать мы взываем метод margin removed и указываем margins Так. Спускаю. что-то здесь не так margins, да -таки поторопился и опять же я загружаю картиночку и мы видим что уже отступ есть уже хорошо и более того я слайдом регулирую размер э, величину отступа мы видим что поэтому Соотношения сторон сохраняются. Никаких искажений особых я не вижу лично. Теперь давайте посмотрим, например, с картинкой, которой размер по горизонтали больше, чем по вертикали. Опять же, все у нас хорошо. Итак, на сегодня все. Спасибо. До свидания.